Реально моя фамилия Урчин. Мне на данный момент 17 лет. Знаете того парнишу? Ну а сейчас мне уже 20 лет. И знаете, что самое больше мне нравится? Мою жизнь всегда можно отмотать и посмотреть, каким я был раньше, как я развивался, как я рос. Ведь за каждым моим видео, даже самым незамысловатым, стоит своя история. Я на ютубе уже 4 года, и пусть я не стал самым популярным, но я осуществил свою детскую мечту. Я актер в своем фильме под названием «Жизнь». Спасибо всем.